Четвертый такой совет, и на этом мы подведем итог. Мы с вами психические существа. И наше тело, оно всегда отражение наших психических процессов. Оно всегда отражает наши психические процессы. Если нам где-то кисло, в теле тоже будет кислость. Элементарно. Может такой человек, это же эмоция, похудеть красиво? Если он него думки, он думает, сколько у него там этих баннеров сделать. Сколько там всего и там, и с теми, и другими. а а еще и вдруг они передумывают. Они постоянно передумывают. То есть, и это. Это все, как бы, если человек это все носит, да, то, конечно, он похудеет красиво. Ему нет, зачем даже худеть? него это не актуальный момент. Сколько, сколько таких женщин, да, которые, да, очень хорошо, позитивное мышление это просто необходимая вещь. Сколько таких женщин, которые красивые? привлекательные, но к ним вообще не подойдешь. Просто не хочется. Ни в чем ни мужчинам, ни женщинам не хочется даже к ним подходить. Ну, правда, в определенный периоды времени. Поэтому эмоциональное состояние, оно, оно чрезвычайно важно. У нас этот процесс не должен проходить э, как какая-то, как какая знаете, обязанность. Как вот эта вот женщина пришла, да, и меня бросит муж, к чертовой матери, «А, -а, а я хочу худеть быстрей, а, да -да -да -да -да. неделя прошла, я похудела всего на 3 килограмма, давайте еще, то есть не должно быть вот этого, вот этого, нагнетания какого-то, не должно быть это все в напряжении, понимаете, не должно это все быть как какая-то абуза. Может к этому относиться как к творческому процессу. И мы такие, раз, например, на весы, припрыжку, да, ну, на вес, опа, не похудела. Ну, как не похудела, дальше. Мы следим за тем, что не то, что не похудела, весы показывают это, но это не значит, что так. Так, ну-ка, что-то я делал там, что-то у меня не то, сейчас надо подумать. Ага, Я что-то я съела, например, конфету. вот она, скорее всего, уже держала. Или, я не пила воду совсем, или, что-то я вообще вчера из них сидела и планку пропустила и не приседала. Да? Ну, я как бы поприседаю, за двойную дозу сделаю Да? Ну, Но все нормально, в любом случае, все наладится, э, во-первых, позитивная стройка, во-вторых, для того, чтобы у вас, было, у вас должно быть хорошее настроение. Если мы говорим про э, женщин... Вот, вот поверьте, вот бывает неправильная постановка задачи. Вот когда я похудею, тогда я буду в хорошем настроении, понимаете? Это неправильно так. Вот когда я похудею, тогда я буду смотреться в зеркало, да? Тогда я буду радоваться, тогда я буду любить себя. Нет! Нет! Это неправильно! Это, это, э, это уже нарушение всех законов, понимаете? Потому что психика на первом месте стоит. Вот мы сейчас не ней последний, да, говорим? Она стоит на первом месте, да? У нас психотерапевт может сказать, он это знает. 90 с лишним процентов э, заболеваний, я вот не помню вот эту статистику, имеют психосоматическую природу. Больше 90% психосоматической природы. Там еще и другие, конечно, есть компоненты, но психосоматический факторы там сто процентов Там небольшое количество этих грузчиков туда попадает, у них психосоматики не бывает практически У меня пациент сейчас, там служить крутил, у него вообще его лечить одно удовольствие И мы сделали процедуру, у него все сразу поправилось Один-две процедуры, а придет вот, чем интеллектуальнее, тем вообще кошмарные ты вообще не разберешься со, со всем этим. То есть уже дольше происходит, да, но есть эффект, но и дольше. Почему? Потому что психика сопротивляется. Психика сопротивляется здоровью. Поэтому начать нужно с чего? Да, я люблю себя, смотреть зеркало. Я люблю себя, но я могу стать еще лучше. Я не стану себя меньше любить, ну, или больше любить. Я всегда буду себя любить вне зависимости от того какая -то. В каком я нахожусь состоянии, я себя буду любить одинаково. То есть любовь, это не пассивная какая-то штука. Понимаете? Любовь это всегда действие. Если любовь. я что-то люблю, вы согласны, я за этим, был, для меня это будет дорого, я об этом буду заботиться. Но любовь, это, это не то, что, это, это не сам обман. Это вот тоже важно понимать. Я люблю себя, такая, какая я есть. Нет. Вы любите себя, естественно, да, любая. Вы принимаете любителей. Но вот вы из этой любви делаете все, чтобы тело было хорошо. Из любви к своему телу я иду и занимаюсь йогой, например, да? Из любви к своему телу я иду и делаю гидроколотерапию. А потом, кстати, поначалу первый раз самый трудный зайти на гидроколотерапию. Ну, у меня было так, я не знаю, любите как. Ну то есть меня это, что-то там через задний проход вводят. Тем, кто рожал, страшно. Вот, а потом уже нормально, ничего страшного. Тем более, как еще делает это Альфа Еврогимова, то есть она погружает женщину в транс. мужчину куда-нибудь учитывая. Проще, ну, да, в трансе погружает или нет, или они уже в трансе приходят. В трансе все это происходит очень гармонично. Действительно, я подвожу итог. Конечно, если мы хотим быть красивыми, нужен какой-то комплекс мероприятий. Да? Не в этот комплекс, да, не все обязательно. Это вода. Но, вот, сюда всем еще и, конечно, и коррекция вообще э, питания, водносолевого баланса и так далее. Но очень простая такая штука, с которой можно начать пить воды. Это почему на первом месте? Потому что вы это точно будете делать. Понимаете? А, второе очищение организма. Здесь уже должно быть как система, наверное, и, и здесь, конечно, лучше всего это сделать под контролем специалистов, потому что сами пока будете разбираться, ну, долго много времени пройдет и результат может быть ну, не такой, какой вы хотите. Упражнение на повышение подвижности. То есть обязательно надо либо к специалисту, например, сходить, у которого терапевт, то стопа да? который посмотрит, где у вас подвижность нарушена, устранить нарушение подвижности. Либо вы сами, например, да, там, на йога-терапию, да? вы, например, начинаете ходить, и вы начинаете работать с... Тело, или сами даже начинаете делать тело. Да? Что такое обучить? Повышение подвижности. Следующее. Э, упражнение. Это упражнение, которое улучшает подвижность, упражнение, которые э, тонус мышц поддерживает да? Мы говорили об этом, да? То есть, что сюда обязательно должно входить приседание и должно входить планка. Э, любить себя это очень важная вещь. И все действия из любви, а не из-за того, что вам не нравится. И прямо, да, работать со своим сознанием. Я себя люблю, поэтому я все это делаю. И третье, э, это хорошее настроение. Это, э, это обязательная вещь. Ой, пятое, да, то есть последнее, да, хорошее настроение. И очень важно творчество. Очень важно творчество. Любое, в любом варианте. Но самый лучший вариант, это, конечно, это танцы. Если мы говорим про женщин, Танцы. мужчин может быть другое творчество, они чуть-чуть попроще созданы. Женщины посложнее созданы. Вот, поэтому танцы это то, что сделает вас счастливыми и даст вам хорошее настроение.